Глава пять. Кризис семьи. Глядя на его лицо, я мог предположить, что он пережил какую-то травму. Мешки под его глазами предательски выдавали героическую попытку выглядеть в порядке. Я сказал ему, ты выглядишь действительно потрепанно. Мы с женой разводимся, голос звучал болезненно. Я не понимаю, как это случилось, добавил он с глубоким сожалением. Мы поговорили о трудностях, которые он пережил, и затем он выпалил: я не могу без своих детей, это просто убивает меня. Было видно, что он с трудом сдерживает себя, и я действительно чувствовал его боль. Я сильно хотел помочь ему. Его последними словами были: я просто не знаю, куда мне теперь идти и как дальше жить. Только те, кто прошел через от и развода, смогут понять какие переживания стоят за этими словами. Потрясение, злость и скорбь, испытываемые пострадавшим супругом, часто сравнивают с тем, что мы испытываем при смерти другого супруга. Опустошающая реальность развода привносит нечто большее, чем просто раздел имущества, это означает полную переоценку личности. Самыми большими жертвами, безусловно, являются дети. Невозможно полностью оценить тот уровень разрушительных эмоций, которые появляются в сердце ребенка, не только при разводе, но и остаются с ним на всю оставшуюся жизнь. Джим Канвей провел опрос сотен взрослых, которые в детстве прошли через развод родителей, и приводит следующую оценку их эмоций. Были несчастны Э-72%, чувствовали беспомощность 65%. Чувствовали одиночество о 61% Были в страхе 52% Были злы 50% Чувствовали себя забытыми 48% Чувствовали личную неполноценность 40% Чувствовали свою ничтожность 30% Проблемы, которые стали результатом того, что эти люди в детстве прошли через развод родителей Принесли им в дальнейшей жизни следующее. Постоянная нужда в одобрении – 58%. Блокирование части своего прошлого – 54%. Оценивание себя слишком строго – 53%. Подходит к себе чересчур серьезно – 47%. заходят слишком далеко в ситуациях, с которыми они не могут справиться – 42%. До сих пор имеют проблемы в отношениях о 40 процентов. Удивительно ли теперь, что Бог говорит: Я ненавижу развод. Малахии 2:16. Независимо от того, как это происходит и кто против кого выступил, потеря семейных отношений разрушительно для обеих сторон. Когда семейные узы ломаются, победителей не бывает. Однако это как раз то, что произошло на небесах. Божья семья развалилась на части, когда один из Божьих сыновей восстал против него. Библия в Откровении 12, 7 говорит, «И произошла на небе война». Когда мы читаем этот текст, есть искушение считать, что это война между двумя царями и двумя царствами. Но эта война была расколом и разрыванием на части Божьей семьи. Можете ли вы себе представить, как Бог сначала сотворил Люцифера и затем нежно держал на руках своего нового сына? Бог вложил все свое сердце и всю душу в этого ангела. Он являл ему только любовь и даровал ему честь служить на самом высшем уровне своего семейного управления. Но сейчас этот сын изрыгает слова злобы и протеста. Вступив во мрак обмана и лжи, он отравил умы многих других божьих детей. Можете ли вы представить себе подобное горе? Люцифер, сотворенный совершенным, наполнился ненавистью и жаждой убийства. Он стремился уничтожить Сына Божия, поэтому в Иоанна сорок четыре Иисус и открывает нам, что сатана был убийцей от начала. Истинные чувства сатаны были явлены на Голговском кресте, когда он надеялся навсегда избавиться от Иисуса. Кто может охватить величину той потери, которую чувствовал Бог к своему сыну Люциферу? Мы можем услышать отзвук этого переживания, доносящийся из Божьего сердца и записанный в истории Давида и Ависсалома. О, сын мой Ависсалом! Сын мой, сын мой Ависсалом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой, второе царство 18? 33. три. прекрасный и статный сын Давида, пожелал убить отца и отнять его царство. Но армия Давида поразила войско его сына, и Ави был убит в сражении. Давид рыдал из-за потери своего взбунтовавшегося сына. Потому что нет победителей, когда семья разорвана на части. Чрезвычайно важно помнить, что в Божьей семье положение и ценность любой личности зиждется на взаимоотношениях с Богом-Творцом, нашим Небесным Отцом. Когда Люцифер разорвал эти отношения, он умственно и эмоционально убил себя и неожиданно для себя открыл шлюз для потока черных эмоций. Если бы вы спросили Люцифера перед его бунтом «Кто ты?», он бы заявил твердо и уверенно «Я сын Божий, и он любит меня». Но если бы вы задали тот же вопрос Люцифер, ты кто, в после того, как Люцифер отверг своего отца, то чтобы он мог вам ответить, он потерял свое положение, он уничтожил его. И какое бы положение он ни хотел занять для себя в дальнейшем, он уже никогда, никогда не восполнит ту пустоту и чувство потерянности, которое он приобрел из-за разрыва отношений со своим небесным отцом. Много раз он хотел вернуть то, что было потеряно, но его гордость не позволяла ему этого сделать. В дополнение ко всему, глубоко внутри себя он перестал верить, что он мог бы быть прощен после своего дерзкого непочтения и открытого бунта. Люцифер, теперь уже сатана, остался один. Нет никого, кто мог бы обнять его, нет родителя, к которому он мог бы прильнуть. И нет такого места, которое он мог бы назвать домом. Сейчас сатана исполнен всеми эмоциями, свойственным состоянию никчемности, незащищенностью, страхом, пустотой, завистью, гордыней, самооправданием, высокомерием, яростью, злобой и духом контроля. Сатана не знал, каким путем теперь ему идти. Он должен был переопределить для себя, кто же он такой, и восполнить хоть чем-то всю ту пустоту, никчемность и ничтожность, которые он нес в себе. Подобно любому ребенку, чувствующему свою никчемность, сатана несет на себе все признаки беззащитности, страха, никчемности и отчаянной нужды в чьем-либо одобрении. Он жаждал внимания, и чтобы восполнить эту пустоту, его извращенная натура искала того, чтобы ей служили, поклонялись и любили, чего угодно — только чтобы не чувствовать боли, одиночества и никчемности. Это жалкое состояние удивительно передано в песне. Первый куплет. Ты все время ждешь второго шанса того момента. Который все уладит. По какой-то причине можно ощущать, что не все в порядке. И особенно тяжело в конце дня. Мне нужно на что-то отвлечься или вспомнить что-то приятное чтобы избавиться от этого тягостного чувства. И, возможно, я обрету сегодня мир. Второй куплет. Ты так устал, и куда бы ты ни обратил свой взор. Всюду стервятники и воры. Ветер крепчает, и ты продолжаешь держаться лжи. Которая помогает тебе заполнить пустоту. Не имеет значения, выберешься ли ты из этого. Легче верить в красивую ложь это все повергает меня в отчаяние. Поскольку сатана отверг отношения как основу ценности, он никогда не смог бы основать свое царство на взаимоотношениях. У него оставался всего один вариант стать известным потому, что ты можешь делать, а не потому, кому ты принадлежишь. Такое царство не смогло бы существовать, если бы все засвидетельствовали, что вся жизнь и мудрость и любовь исходят от Бога. Поэтому сатана изобрел идею силы в себе самом, чтобы не свести Бога до уровня простой силы, с которой невозможно иметь личные взаимоотношения. Силы, которую вы можете использовать при желании для своих целей. Царство сатаны — это царство силы, действия и поиска удовольствий. Стержнем его является отсутствие ответственности перед кем бы то ни было и забота только о тех кто может быть вам полезен. Такое царство естественно обречено, поскольку жизненная сила принадлежит тому, кто жив, и однажды вина вследствие отвержения его лишит жизни тех, кто упрямо отказывается признавать свое положение, как детей Божьих. Это царство обречено, потому что ничто не может восполнить пустоту и боль, приносимую отвержением этого положения. Воистину верна притча. Нет мира нечестивым. Если мы вернемся в Эдемский сад, понимая все вышесказанное, то мы увидим, что внешние идеи сатаны выглядят обоснованными и разумными, когда он пытается оправдать свое изгнание с небес Богом. Но внутри его сердца исполнено пустоты, незащищенности и тщетных попыток обрести для себя какое-то новое положение в надежде убежать от постоянно усиливающегося чувства безнадежности.